Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, это канал Max Effect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите уже 19 серию Династии Капоны. Да, что ж, в конце прошлой серии у нас родились Близнецы. Уточнение у нас, а у нашего сына. Филиппа уже родились близнецы. Как видите, я их переименовал. Я генератором случайных чисел выбрал имена, вы, которые предлагали вы, и э, дал их нашим детям. Давайте все-таки займемся нашей семьей. У нас Камила, ей уже 20 лет, и она до сих пор не вышла замуж. Да, смотрите-ка, давайте на нее посмотрим. Она покорная служительница церкви, она опрятная, мускулистая, амбициозная и эрудит. За какого мужа можно было бы отдать э, такую девушку? Она сама, кому хочешь, э, покажет что-нибудь такое. Посмотрите, у нас есть Ильтабар. А, Ильтабар, придворный Итиль. Нет, я знаете, что хочу? Я хочу прям за кого-нибудь, прям благородного-благородного. Чтобы он прям был какой-нибудь, не знаю... Герцог-граф или кто-нибудь такой. Примерно вот как ты. Вот так как Турмарх Иоанн, Неаполис. А, дом Спартен. Он левша, косолапый, но это ничего. Со шрамами, мускулистый, эрудит. А, он из Византии, кстати говоря. У него очень такой, такая древняя династия. Даже... Мне кажется, да. Мне кажется, можно за него отдать. Так, давай-ка мы вот что сделаем. Заключить брак себя и нашей дочери Камила. Это, кстати, может привести к заключению пакта о ненападении с ним. Отлично. И он, кстати, еще независимый, смотрите-ка. Ой, он не... он не из Византии. А почему ты мне так показываешь, что он это... Он вот отсюда вот. То есть, совсем недалеко она уедет от нас. То есть, вот Венеция, ну, точнее, царь наш город, а Венеция она вот здесь. А вот Неаполис. То есть, она уедет Неаполис от нас. Ну, здорово, здорово. Скажи мне, пожалуйста, как долго нам от тебя ждать ответ? 15 дней. Ну, ничего, ладно, подождем. Нам торопиться некуда. Так, когда дрожащей рукой я опустил перо, было уже раннее утро. Возможно ли это... Неужели мне удалось предсказать грядущее падение звезды? Вытерев пот со лба, я еще раз перепроверил свои расчеты. Ошибки нет, все сходится. Откинувшись на спинку стула, я наконец расслабился. Кто бы мог подумать? Теперь я знаю точно, когда именно произойдет это чудо. И тогда я соберу толпу, чтобы засвидетельствовать мой триумф. Лучше сохранить это в секрете Мало ли, вдруг я ошибся М -м -м, Интересно, интересно Даже не знаю Что будет, если, если он вдруг ошибся То у нас упадет престиж А это накладно для нас Хотя, мне кажется, он все-таки Он, ну, Асторе Он умный человек Очень умный Ну, хотя не совсем Но относительно, ладно у него 15, это достаточно, это очень хорошо, это больше, чем ну, вот, у среднего персонажа в этой игре. Ладно, давайте рискнем, посмотрим, что будет из этого. Потому что мне кажется, что он прав. Так, превосходнейший Гастальтосторы а легенды ходят о вашей мудрости и милосердии. Я принимаю ваше предложение, чтобы Камила и Турмарх Иоанн вступили в брак. Отлично, мы сразу же делаем его интересным персонажем. На всякий случай, чтобы следить за Камилой. Потому что, ну, это наша дочь. Я очень за нее волнуюсь. Мало ли что с ней произойдет. Так, давайте посмотрим, какие у нас еще тут есть э, интересные персонажи. Бабалия. Бабалия живет себе, поживает. Ничего у нее пока что не изменилось. Так, Андреа Фольера, э, как и прежде, нас ненавидит. М -м -м, Бьяджо Конторини тоже нас не очень-то и любит, потому что у нас с ним кровная вражда. Э, и он Спартен, да, это тот самый, вот за кого мы отдали нашу э, дочку. Вот знаете, вот если бы у нее были какие-нибудь любовные связи, вот, например, если бы она любила кого-нибудь, то я естественно выдал бы ее за этого человека. Ну, то есть, ну, пусть э, это средневековье, и пусть там браки все время за за заключались по расчету, плевать я хотел, пока что я не вижу смысла в том, чтобы с помощью браков и всяких договоров улучшать мое могущество. И поэтому я был бы не против отдать ее замуж по любви. Но она пока что никого еще так сильно не любит. Так что, возможно, она полюбит... Иоанна. Откуда мы можем знать? Так, тем временем. Какой у сейчас, э, какая у нас сейчас Какая у нас интрига? Какую мы сейчас полетем? Против Андрея Фольера. О, сейчас я это прочитаю. Давайте-ка мы вот так вот сделаем. Закроем вот этот заговор. И начнем заговор против Джоанни. Давайте все-таки. Сколько уже можно ждать? Он, конечно, очень хороший человек, очень сильно нам помог. Благодаря ему у нас появилось первое, первое графство. Но, увы, пора передавать власть нам. Потому что он... нам уже 46 лет. Мы до сих пор еще не светлейший дождь. Но сколько уже можно ждать? Так что собирайтесь, друзья мои, кто хочет убить светлейшего дожа. Великий флагман семьи Кантарини. О, -о, о ясно. Вам стало известно, что ваши заклятые враги, семья Конторини, планируют построить новый большой корабль, подобных которому еще никто не видел. Он должен превзойти даже Буцентавр флагмен венецианского Дожа, в, размер... в размере и блеске. Патрици Бьяджо высокомерен, как никто другой. Христофор, ваш тайный советник. Представляет вам план, позволяющий убедиться, что это чудовище никогда не выйдет в море. Люди, лояльные ему, проникнут вверх семьи Кантарини в городе Венеции, выдав себя за судомонтажников. Оказавшись внутри, они внесут несколько тонких структурных недостатков корабль, который мы надеемся не будут обнаружены, пока он не будет спущен на воду. Так, блестящий пусть кай приступает, мы можем выбрать, либо... Эта бредовая затея не сработает. Отвергнуть план как слишком рискованный. Ну, я не знаю. Я почему-то доверяю нашему дружище. Нашему дорогому другу Христофору. Он у нас э -э, гениальный интриган. У него 21 навык. Так что, я думаю, что мы утвердим план. Все-таки враждовать... Если враждовать, то прям вообще вот по-жесткому. Полностью. Что прям вот... Вот вообще, все ивенты будем выполнять, которые у нас относятся к этому. А, монумент, который обещал вам Клаудио, наконец закончен. Толпа зевак собралась, чтобы посмотреть на официальную церемонию открытия. Увидев, что статуя изображает вас, люди принялись улыбаться и аплодировать. Мы можем выбрать... У меня нет слов и получить 200 престижа. Ого, у нас будет 3000. Вот это да. Либо это чересчур. Уберите. Мы станем скромным, что даст нам благочестие, отношения. М -м -м, ну, естественно, у меня нет слов. Получаем престиж. Во всем своем величии мы предстали на этом монументе. Как же можно этому не радоваться? Жаль, что, это... Жаль, что этот монумент никуда не добавился. Например, ни в какой модификатор. Ни в модификатор не добавился, ни, ни вот здесь нам модификатор, ни в сокровищницу. То есть он просто есть как есть, просто как 200 престижа у нас вон. Он заложен вот-вот здесь, вот, вот в этих вот циферках. И ничего такого необычного вроде бы нет в этом. Вот. Обручение смотрим. Патрици Бьяджио решил представить сегодня новый флагман Дома Конторини. На ежегодной церемонии обручения с морем, отмечающим морское господство Венеции, Папа Лев X был также приглашен для наблюдения за церемонией с большого корабля. Пока длинная вереница кораблей проходит через город Каналов, папство бросает одно из его колец в воду и провозглашает «десп». Надо, кстати, потом посмотреть, как это переводится. Прежде чем он успевает закончить фразу, Галера кренится и опрокидывается. Оба, пап, ну, видимо, Папа имеется в виду, Папа и Бьяджо падают за борт, но вскоре их достают из воды ближайшие гондольеры. Бьяджо краснеет от стыда, выслушивая, как глава Вселенской Церкви Отжимая свои одежды, пускает длинную тираду нерма... ненормативной лексики в его адрес. Ха-ха-ха. Так. Что мы получаем? Мы получаем 50 престижа. Бьяджо теряет 100 престижа. У него и так уже вот 69. И он еще и в минус уйдет. То есть у него будет там минус сколько-то? Минус 30, видимо. И еще папа э, ухудшает свое отношение к Бьяджо. Но это не может меня не радовать, дамы и господа. Посмотрите, у него минус 30 престижа. Ха! ха ха смеюсь я ему в лицо. Еще папа теперь его не любит. Ну вообще, я чувствую свое превосходство. Скоро... Скоро мы превзойдем остальные дома. Венеции настолько, что они даже не смогут с нами тягаться. Ну-ка. Кстати говоря, то, что у него минусовой престиж, это еще отнимает у него почет. То есть, уменьшает его шансы быть избранным на пост светлейшего дожа. Кстати говоря, я совсем забыл в прошлой серии, когда наш сын Филиппу стал э, совершеннолетним, когда он стал совершеннолетним, то у нас добавилось плюс две э, фактории, которые... Э, плюс два, две фактории, которые мы можем построить. У нас сейчас действует этот... Э, как он называется? Государственный мир. Нет, не действует. Мы можем выбрать э, вот кому-нибудь из них, можно объявить войну. И отжать, так сказать, у них Факторию. М -м, давайте попробуем Конторини. Мы же с ними как бы и воюем. Так, Велья. Кстати говоря, тут же... Да, вот, надо, надо Велью отжать. Потому что, смотрите, вот в этой войне... А, Венеция сражается за прибрежную область Велья. То есть, если мы отожмем Велью... До того, как закончится эта война и победит Венеция, то, про, э, то провинция Велья перейдет к нам, вы понимаете? Вы понимаете? А, вот это, блин, вот это я продумал многоходовочку, вот это да. Все, я сделаю прямо так. Ам, объявляем войну Конторини. Отправляем. Так, война началась, да? Рыба-карась. Война началась. Он сейчас находится в Венеции, но это ненадолго. Мы, естественно, поднимаем войска. Кстати говоря, вот эта война, хоть она сейчас и идет, но она может нам подпортить некоторые планы наши. Тогда мы поднимаем флот и просто обходим, обходим вот эту армию, чтобы она нам не мешала. Кстати говоря, нужно еще поставить сюда полководцев. Мислов пускай будет и Асторы, естественно. Ммм... Так, маршал, ты нам нужен. Маршал, ты нам нужен. Ты должен возглавлять вообще в самом центре постоянно быть. Родольфа должен быть прямо в центре. Итак. Эм... Высаживаем войска сначала сюда. Хотя у них войска находятся здесь. Ну, мы сейчас быстренько... Эм... Так, ваш господин светлейший дождь Джованни III издал указ об изгнании всех бессемельных евреев из страны, ссылаясь на всевозможные вредные действия, совершенные ими против короны. Вот, вот ты, ты такой же, как и вот предыдущий дождь. Вот э, не, вообще не умеешь вести экономику. М -м так. Все, мы э, здесь осадили. Это, конечно, нам никак не помогло, но хотя бы мы просто захватили здание фактории. Сейчас мы выплываем сюда, и нам нужно будет высадиться э, в Венеции. Так, все. И, и битва начнется 15 декабря. Да, 15 декабря начнется битва, и мы просто разобьем в пух и прах армию семьи Контарини. Правда, смотрите, у нас тут э, более низкий боевой дух, но я думаю, что это не как... Э, не с сыграет на руку нашим противникам, потому что у нас больше численное превосходство. Хм -хм. Ну, я все-таки надеюсь, что мы все-таки наши самые лучшие полководцы Радольфа, Мислав и Асторы, смогут сломить их боевой дух. Тем более, когда я нахожусь здесь, то когда правитель лично возглавляет войско, то боевой дух плюс 15, как вы видите. Итак, к счастью, небо сегодня ясное. Ближе к ночи люди столпились, чтобы узреть предсказанный мною астрономический феномен. Некоторые пришли сюда только, чтобы позлорадствовать над тем, как я, по их мнению, ошибался. И с каждым часом таких становится все больше. Вдруг я услышал, о, -а -а! люди стали взволнованно указывать пальцами вверх. Яркое пятно света с изогнутым расширяющимся на конце хвостом медленно двигалось по темному небу, направляясь к горизонту. Супер. Я почему-то получаю черту высокомерный. Э, Гордыня седьмой смертный грех. Однако высокомерные люди, как правило, чистолюбивы и упорно трудятся, чтобы поднять свой престиж. У нас еще есть один модификатор к престижу. Сколько уж можно, скажете вы, но я думаю, что это еще не предел. Итак, мы получаем еще 100 престижа. Гастальт Асторе успешно выполняет задание изучения неба. Так, И еще плюс 200 очков параметру тайные знания. Я так думаю, что мы уже скоро станем э магусом, то есть получим высшую должность. О, кстати говоря, у нас новый магус, король Зиг Зигфус в, э из Исландии. Вот это поворот. Так, э они надолго запомнят эту ночь. Да. Ну просто, одни сплошные победы. Вот я радуюсь прям этому несказанно. Но знаете ли, за чередой постоянных побед может последовать и поражение, так что нужно осторожными быть с нам с вами. Так, эм, есть у тебя какие-нибудь еще владения э, Патриции Бьяджо, которые мы могли бы осадить? Или может быть армия еще есть какая Нет, у него вообще ничего не осталось. Ну, я надеюсь, он скоро нам сдастся. Хотя, может, мы сейчас уже можем предъявить ему требования? Нет, он проигрывается, но не сдается. Ладно, ждем, ждем, с, ждем с. Я думаю, что еще недолго нам осталось ждать. Итак, давай, пожалуйста. О, все, он сдается. Он сдается, мы, мы выдвигаем к нему требования. Торговая война за область Вели окончена. И все, и нам осталось только помочь с нынешнему светлейшему дожу выиграть вот эту войну. Сейчас мы освободим город Венеции от оккупации, потом погрузимся на корабли и разобьем вот эту армию, и все, все, что они тут назавоевывали, нужно будет вернуть обратно. И тогда мы победим в этой войне, и тогда у нас будет еще одна провинция, и вообще все будет круто, все будет супер, дорогие друзья. Блин, но эту серию стоило ждать. Она прям вообще крутая, она суперская. Так, эм, давайте, пожалуйста, быстрее. Я жду не дождусь. Что здесь у нас? Нет, нет, я не буду. И это мы уже с вами смотрели. Так, ну я мог бы отдать приказ на том, чтобы они. Хотя они, наверное, сами справятся. Осада тут боевой дух постепенно падает. Все, Венеция под осадой. Венецию мы освободили от оккупации. Все, и 100%, эм, военный счет 100%, и все. Эм, светлейший дождь, предъявляй требования, ты победил, я тебя поздравляю. Ну, эсэй, светлейший дождь, выдли, выдвигай требования, ты победил в этой войне, больше не, не надо сражаться, больше не надо сражаться, к чему это вражда? Остановись, вот уже 100%. Ты же видишь, что там, что там, что там. А, Джованни Дзяни шлет вам письмо, назначит полководца. Ладно, хорошо. Все равно уже скоро все изменится. Назначим полководца. Надеюсь, он хотя бы будет нам за это платить. Блин, у нас такие огромные затраты из-за того, что мы сейчас содержим армию и флот. Но ну, ничего. Сейчас война закончится, мы получим новую провинцию, и будет еще больше и больше и больше у нас... Ой, нет, смотрите-ка. Вот, вот они сейчас проиграли, вот тут была битва, если вы заметили. Я в это время говорил, я надеюсь, я не вырежу этот момент. Вот тут была битва, и э, армия Сандаль, армия Хорватии разбила армию Венеции. И военный счет уменьшился из-за этого. Это плохо, это плохо. Сейчас нам нужно тогда продолжать. Я-то думал, все уже победа, но... Э, Светлейший дождь до Дж, Джованни, как всегда, промедлил и ничего не предпринял. Хотя нужно было э, выдвигать требования. Ну-ка, что-что-что? Столица охвачена беспорядками. Сторонники вашей семьи столкнулись с бандой Канторини на улицах города Венеция. Уличная ссора быстро переросла в бунт, когда сотни моряков торгового флота со стороны обеих семей Ввязались в драку. По сообщениям городской стражи, несколько лавок были разграблены в результате инцидента, и около десятка человек погибло. Другие знатные семьи явно не в восторге от, от произошедшего. Они начали это. То есть мы типа обвинили, обвинили в этом друг друга из-за того, что у нас есть... То есть случились беспорядки. Мы там сцепились друг с другом и обвинили друг друга, и при этом потеряли по сто престижа. Ладно, как пришло, так и ушло. За все то время, пока я в состою в сообществе герметистов, посвященный Вернер, уже много раз встречался со мной, и все наши встречи были исключительно приятными. Мы можем говорить часами, если позволяет время, и он никогда мне не надоедает. Иногда мы долго спорим, но всегда соглашаемся по наиболее важным вопросам. Думаю, это дружба. Ну, почему бы и нет? Я думаю, это не безосновательно. Хорошо, пускай у нас будет новый друг. Вы посмотрите, как уже упало очень сильно у нас баланс. У нас было там чуть ли не по 500, сейчас уже 349. А все это из-за этой войны. Все это из-за медлительности э -э светлейшего дожа. Неофитка, гадай. <laughs> Неофитка, гадай, жадная или идиотка. И не заслуживает того богатства, которым владеет. Что скажешь, брат? Давай разграмь ее лабораторию и присвоим все себе. Ну давай, почему бы и нет? Мы уже это делали, у нас там вроде бы что-то получилось. Хорошо, хорошо, я не против. Так. Здесь у нас должно уже должна уже закончиться осада, но она все еще не заканчивается. Эту, лабор эту лабораторию было совсем не нетрудно найти, сказал мне Таус. Когда мы приближались к заветной цели. Неофитка, гадай. Интересно, чем она там занимается в этой лаборатории? Наверное, гадает. Ладно, Неофитка, гадай, поместила ее прямо в своем замке. Не самый лучший способ хранить секрет, ответил я. Не спеши расслабляться, брат, у нее хорошая охрана. Так, я использую простое зелье. Попытаться отравить стражу зельем собственного производства. 63% шанс, что успех, и 37% шанс, что неудача и обнаружение. Ингредиент серебро будет удален. Ага. ага. Ладно, давайте попробуем. У нас отобрали серебро, точнее мы сами его отдали. И это должно как-то сработать. Поначалу все шло хорошо. Кем-то чудом... Таус удачно опорожнил маленький флакон зелья в кувшин прежде, чем его отнесли стражникам. Не прошло и полчаса, а стражники так и не проявили никаких признаков сонливости. Пришлось отступить. Я прошептал извинения, но Таус мне ничего не ответил. Этот рецепт никогда не подводил, клянусь. Ну да, конечно, ты... Придумал умную вещь, из серебра сделать снотворное. Хотя, может быть, это возможно. Может быть, вы знаете. Напишите в комментариях, можно ли из серебра сделать снотворное. Просто так интересно стало. Ладно, так. Одна из ваших торговых галер сегодня наконец вернулась в порт, задержавшись на несколько дней за штормом. К сожалению, выяснилось, что весь груз испорчен. Мы потеряем 50. Мы постоянные убытки несем. У нас в начале серии было там чуть ли не по 500. А сейчас уже 245. Что же такое-то? Не очень приятно. Это все из-за этой войны. Так, кстати говоря, что там у нас по интриге? Ничего не происходит. Никак мы это не продвигаемся. Никого не можем нанять. Ну, будем... Ждать, будем пытаться, что 55% заговора как-то сможет на что-то повлиять. Этот не быстрее сам умрет, чем мы его убьем с 55% силой заговора. процентами. <связать> <связать> Кошмар. Таус умер от рака. Сегодня я потерял своего ассистента. И ученика при всех недостатках таус был верным компаньоном и смерть его потеря для меня но рано или поздно мне придется задуматься о поисках нового ученика покойся с миром как же как как как господи как о, ребят как же часто здесь умирают персонажи наверное уже очень многие сменились одни мы живем и живем так нам нужен теперь придворный лекарь мы можем кого-нибудь назначить Радольфа только если. Эм, давайте все-таки поищем вот здесь вот. Попробуем, может быть, среди них кто-нибудь найдется. Так, ну давайте вот его попробуем пригласить к нам сюда. Энна-очиститель. Интересно, что он очищает. Так, и пригласить к двору. Ну а ш... Ну а... Как же этот... Э... Энна Очиститель будет смотреться на новые должности нашего ученика, возможно и придворного лекаря. Мы узнаем в следующей серии. А пока. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.